Всем привет, вы на канале как заработать в интернете. Сегодня на обзоре новый FAST по часовик. Здесь мы можем заработать от 112% до 200% за 24 часа. Данный FAST проект он стартовал сегодня, буквально недавно. Только в нем зарегистрировано 73 участника. И как показывает один из мониторингов, данный проект он платит. И здесь партнерская программа на 4 уровня. Первый уровень 6%, второй уровень 2%, третий 1% и четвертый 1%. Также нам при регистрации здесь дают бонус. Я пока что еще не разобрался, что он дает 100 долларов. Также на этом сайте есть баунти программа. За то, что вы снимете видеообзор и Сделайте пост в телеграм канале, вы можете получить от 2 долларов до 100 долларов. Также часто задаваемые вопросы. И здесь можно зарабатывать без вложений, не вложив ни копейки. Нужно ли вносить депозит, чтобы привлечь новых участников? Нет, вам не нужно вносить депозит, чтобы принять участие в нашей партнерской программе. Вы можете здесь зарегистрироваться, не вносить депозит. Распространять свою партнерскую ссылку. Люди будут здесь делать депозит, а вы будете получать проценты. Минимальный вывод с данного фаста 2 доллара. Кому это все интересно, переходите к регистрации. Я перейду в свою учетную запись. Вот так вот она выглядит. Здесь мы можем делать депозит Perfect Money, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Dash, Tron, Binance Coin и тезер. Я уже сделал здесь депозит, вот, вот так вот все будет выглядеть. Перевел 100 тронов на этот адрес кошелька, вот в процессе, и чтобы здесь начать зарабатывать, переходим вот в моих депозита и сделать депозит. Здесь выбираем тарифный план, я выбрал первый тарифный план, выбрал здесь платежную систему Tron. И здесь написано минимальный депозиты 78 тронов. Я выбрал 100 и нажал, прописал здесь 100 и нажал депозит. И также вот мы видим моя транзакция 100 тронов. Вот, вот начисление у нас каждый час капает. И здесь вот все мои депозиты. Видим 100 долларов мне бонуса. Далее, сколько он будет приносить прибыли, еще пока непонятно. И 100 тронов я проинвестировал в работе. 0 начислений из 24. Также, чтобы здесь выводить свои деньги, перейдите в MyWallet, кошельки и пропишите здесь все свои кошельки, с которых вы будете делать депозит и выводите деньги. Здесь у вас будет партнерская история, здесь будет у вас... Рефералы, статистика, ну и все такое. Вот такой, друзья, fast проект. Кому он интересен, все ссылки будут в описании. На этом именно все. Всем желаю больших заработков в интернете. Всем хорошего дня и всем пока!